Ребяточки, приветствую вас. Сегодня мы продолжаем играть в Зов Ктуху. Сегодня 31 октября у нас. И у нас будет необычный летсплей. Немножечко будет такой косплей на безумного Эдварда Пирса. Ну, это не профессиональный косплей. Так, просто сделанный ради забавы. Ну и, собственно, вот он я. Та так, ну что ж, вот он я, такой вроде похож на Эдварда Пирса там у меня хромаки сзади стоит. Ну а давайте начинать. <coughs> давайте начинать. Так, в предыдущей серии мы попали, получается, на этот остров, и.. Нам нужно было проникнуть на склад. Мы этого не смогли сделать. Я был немножко подуставший. Так, я продолжаю играть а, на геймпаде. А, вот. Мы там нашли две детали, но этого недостаточно, чтобы открыть люк. Вот. А еще я подумал, что... Так, вот он. Вот, когда мы выпили алкоголь получается в баре, там написали, что это может повлиять на, ну, как бы на судьбу в игре вот, и я тогда подумал, что это плохо, сейчас я думаю, может это не совсем плохо, может это означало, что тем самым мы сможем, например, разговориться с кем-нибудь из пьяных жителей этого города или что-то в этом роде, может как-нибудь, я не знаю ну, в общем, это не всегда плохо может быть. Ну, в общем, давайте разбираться со всем этим. <coughs> Нам нужно найти еще одну деталь. Вроде как. Где же она может быть? <coughs> так. Что-то я ничего не вижу. Так, вы что-нибудь видите? Потому что я хожу уже, который круг, и до сих пор здесь ничего не могу найти. Блин, это как-то прискорбно. На самом деле, потому что нам нужно уже продвигаться дальше. Что за значок это у нас означает. Давайте посмотрим. Так. Пирс, Нарквотер, жители. Сейчас вот на каждого жителя у нас. Чарльз Хокинс. Труп. Сара Хокинс. Саймон Хокинс. Джеймс Фитс Рой. Рой Митчелл. И Кэтрин Бейкер. Так. Места. Агентство, остров. Порт. Пультизм. Искусство Сара Хокинс, чудесный лов и святой Брэндон. Улики, фотографии, но с угрозой, декларации, я в чудесном улове. А пирс, что у нас? Очков опыта нет. А, рассудок. О, вот, кстати, по поводу рассудка. <кх -кх -кх -кх Итак, давайте прочитаем. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, принимавший участие в Мезоаргонском наступлении, один из немногих оставшихся в живых бойцов пропавшего батальона. Так назвали несколько американских подразделений, которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня. Солдаты вынуждены несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей без еды и медикаментов, земляки считали погибшими. В ходе этих событий Пирс получил психологическую травму. Он пьет снотворное и запивает его алкоголем, чтобы избавиться от изводящих его кошмаров. Рассудок, уверенность. Вы уверены в собственных способностях, а матери... материалистический подход помогает вести расследование, строго придерживаясь фактов, убеждений личного мира ощущения. Ваши выводы логичны и проверены. По поводу рассудка получается, во-первых здесь нельзя самому сохраняться и получается то, что мы сделали ну, так оно и останется, мы уже не сможем никак это поменять поэтому нужно думать, что делаешь и там кажется, если ты, например, заговорил с той же самой Кэт ты уже не сможешь ей ничего другого сказать и если ну, провалилась попытка у тебя, не хватило там опыта, например, в Красноречии то все, ты ее больше не переубедишь а рассудок, он один на всю игру, если мы потеряем рассудок, ну, как бы все, мы его уже не сможем восстановить, поэтому, если будут такие моменты, где, типа, проверить, а что же будет, то лучше, это, лучше этого не делать, вот, но это прохождение я, скорее всего, буду получается вникать во все детали мельчайшие и получается когда я буду видеть какие-то такие необычные места и терять рассудок ну пускай так и будет просто есть вариант не верить во все это не читать записки и тогда ты будешь ну, скептично относиться ко всему вот этому мистическому Тогда будешь меньше, конечно, терять рассудок. Ну и вообще в игре есть там 4 концовки, насколько я знаю. Так, ну а мы продолжаем. И... У меня по-прежнему ничего нет. Я нашел. Ну, это как-то вот, как вот, вот здесь. В общем, она была. Ну да, и без света ее нельзя найти. Это зубчатое колесо, часть какого-то механизма. Шикарно. Наверное, это зубчатое колесо можно установить на. Я не успел прочитать слишком быстро. Так, давайте его ставим. Установить зубчатое колесо. Повернуть рукоятку. Похоже, все на месте. Осталось еще попасть... попытаться. Что-то я сегодня не успеваю. Ну, ладно. Черт, выбери, сломал. Найдите человека, который поможет вам проникнуть на склад. Йо. Там написано было применить силу. Возможно, у меня не хватило силы, и поэтому я сломал. Но это не точно. Это мое предположение. То есть, как мне кажется, если бы у меня было достаточно сил, я бы открыл с первого раза. И ничего не ломал бы. Но я все вкачивал <coughs> в расследование и в красноречие, так как я детектив, как-никак, хоть и безумный. Вы видели, что случилось с тем стоит здесь ошиваться, если не хотите, я с блогерами. Уже поздно, yeah. я встречался с well, вы хотя бы можете об этом рассказать. Like Видимо, вы ей понравились. Потом мы that, на этом, прошу меня извинить, потому что seen. бы не хотелось, you чтобы you нас time. видели вместе слишком долго Так, ты нам не поможешь Хорошо, а кто нам может помочь проникнуть на скат? Ну, полицейские точно нам не помогут Блин, может быть ты сможешь нам помочь? Так, давай бегом-бегом-бегом Или он тот чувак на пирсе Снова ты чем могу я помочь? Бутлегеры mm. перекрыли доступ к складам. Бутлегеры, очевидно, не хотят, чтобы кто-то шастал вокруг складов. Они находятся на частной территории, я же говорил. But все равно место выглядит заброшенным. Зачем охранять вход? Думаю, это мера предосторожности. Все склады так или иначе соединяются с старой канализацией. Хотите сказать, из одного в другой, можно пройти по туннелю? Но я не знаю, можно ли сейчас попасть с любого склада на любой другой. Мне кажется, я понимаю, что ты задумал. Ты можешь навестить их в любой момент, если тебе не пугают замкнутые пространства, Из тебя. Так, да, да, и это снова я. И, блин, почему ты не, не хочешь мне помочь? Я как бы уже все нашел. Все собрал. No <coughs> Мы больше не чувствуем себя дома на собственном острове. Успокойся, оно того он не стоит. Я сказал этому халую, что он еще увидит, из чего сделан настоящий моряк. Если будешь так себя вести, все их и в клямах знают, из чего ты сделан. Очень на это надеюсь. Надеюсь, они не забудут этого урока. Да не боюсь я какой-то бабы. Дурак, тебя просто вскроют и посмотрит, что у тебя внутри. Успокойся. Mm. Это они проклят, судя по всему говорят. Так, ты у нас и в первый раз ты не разговаривал, сейчас ты тоже не разговариваешь. И они до сих пор <coughs> ничего не сделали с этим питом. Они не... вряд ли помогут. Вы не говорили мне, что скат, который я ищу, прямо перед нами Потому что его владелец в я не хочу, чтобы его ошивались вокруг А теперь, пожалуйста, оставьте нас, нам нужно работать Так, это у нас он уже говорил Может они нам помогут, или он тот мужичок Потому что нам идти-то больше и некому Блин что же делать? Ты у нас вообще не разговариваешь. А, вот. Ты. Ну... Это полицейский нет. Те выше балла нет. остается пойти только сюда, судя по всему. Но он к тем, трем уже мужикам. Но они... ничем не, не сделают. Ничем не помогут. И только внутри самого бара можем попытаться, но тоже сомневаюсь. Ну, попытка не пытка, нам больше ничего и не остается делать. Опа... Опа, а тебя я не видел раньше? Мне кажется, тебя раньше я не был. Что у тебя с руками? Кошмары. Я слышу разные слова. Слышу шепот. Последует за читателем и появится в разных местах. Обладает собственным сознанием, пока не найдет нового читателя. Есть. Может, пусть забирает ее? Нет, нельзя. Риск слишком высок. У него ураздаем личности. Это же просто книга, чистое знание. что ты нам больше ничего не скажешь. А -а -а. Like make... Да, да мне нравится ваша песня. Это уже раскрыто и. Блин, меня... good night. So Очень, I... Опять и... А -а -а. Блин. That'll Короче, если ничего больше не останется, я. Попробую, но ну, похоже дела так и есть. Hey, нали нашему новому другу. С меня причитается, драться ты не умеешь, но это у тебя есть. Ага. Только болят. У меня тоже. Но я же не скулю, как брошенная дворняга. Ты не отступился. я я еще уважаю. Понимаю это так. Если я поймаю тебя еще раз, тебе достанется более долговечное напоминание о нашей встрече. Скажи, что привело тебя на Дарк Да, скажем правду. Последуй смерть семьи Хокинсов. Очень мило, что ты открыто говоришь мне правду. Но это так глупо, ты, похоже, совсем не понимаешь, I где я оказался. Really Позволь дать тебе один совет, если хочешь выжить в этой красивой норе дольше одного of дня, of не стоит разговаривать о них с первой встречами. Неужели это опаснее, чем выпивать с тобой? Я не шучу. Старые семьи жили здесь уже долго до нас. будут жить еще долго после нашего ухода. Старые семьи? Потомки первых китобоев. Эти люди по-настоящему поклоняются своим предкам. У меня есть несколько вопросов про Я здесь не для того, чтобы снабжать тебя информацией. Митчелл расскажет тебе все, что захочет. Мне нужна помощь, чтобы проникнуть на склад. Тебе не повезло. Он на моей территории. не по этой причине я пришел проедать тебя. Ты что, издеваешься? Стал бы я рискать. Я видел, на что ты способен. И ты не проиграл. Я принимаю комплименты. Что ж, я вижу, ты настроен серьезно. Честно говоря, не плевать, если это не помешает бизнесу. Но я пойду sure с тобой, чтобы убедиться, что ты не сунешь свой нос в дела, которые тебя не касаются. По-моему, это справедливо. Я еще не закончил. You, если я это сделаю, you если я пущу, own пущу own тебя own на территорию, чтобы ты мог отстрелить, будешь должен. И уверяю тебя, я всегда получаю долги. Подумай об этом. Я помогу тебе, а ты взамен должен будешь оказать мне услугу. Ладно. Да. У меня есть выбор. Выборы всегда отдыхать. За мной. Значит, здесь никто не ставит, по сомнению. Насколько я понял, Фитсрой пытается тебе противостоять. Этот придурок просто хотел сохранить лицо перед своими матросами. Они боготворят своего храброго капитана, так же, как своих старых. Но рано или поздно все истуканы оказываются погребены под no своим птичьего, птичьего дерьма, и все на них отмени. А полиция? Тоже не пытается тебя остановить? Местные легавые? Легавые пьют не меньше всех остальных, дорогуша. Они свою выгоду знают, кроме разве что тупоголового Брэдли. Даже не знаю, обыкнется его упрямством или пожалеть его. Так, ну и... Мы... У нас начало что-то получаться, а то вчера я тыкался и не знал, как нам попасть на этот склад, если честно. И не мог найти деталь. Сейчас деталь мы нашли, но все равно не получилось попасть. Но зато теперь мы поговорили с Кэт и... Смотрите, они нам открыли проход. Мы видели этого парня, он тут вокруг крошился. Все нормально, он со мной. <толк> Ладно. <толк> ой -ей. Ты так медленно идешь, господи. Бери а? спецхак, вырубил. Так, сюда я тоже пытался попасть, но Тебе и дальше держать за ручку и ты сам не справишься? Обреживай. Не перегибай палку, хорошо? Случае, я тебя оставлю. <связать> Мамочка, тебе больше не нужна Утлоняет oh, <как>, <как>, <как>, как это место с Хокинс? место происшествия. Чтобы войти на место происшествия нажмите и удерживайте ЛТРП Так, мы, мы, мы, мы, я не знаю, как это объяснить, но, в общем, эх. в общем, я смотрел сегодня в обзоре на StopGame.ru, там они интересно рассказывали про вот это зрение, скажем так. В общем, нет такого, как в Бэтмене, где он там дорисовывает все это в хронологическом порядке. Тут вот... Что видишь какую улику, про то и говоришь Как бы, говоришь только очевидные вещи Потому что мы простой обычный человек, мы детектив А не какой-то там супергерой О, давайте попробуем Так, кого хватает денег, чтобы покупать были утоляющими? И кто при этом остается в таком месте? Воняет так же отвратительно, как и выглядит так, что здесь еще есть? Не спится? Не знаю, каково это. Лепетит аппетита... Кто, Кто мог хранить газетную вырезку про Сару Хокинс? Хокинс? Ага, одну улику мы нашли, я так понял. Психология. Что тут произошло? Ага, человек э, разбил, получается... Зеркало своим кулаком. Так. Окей. Как всегда попала в фотография Чарльза и Сары Хокинс. Это одна из Sarah's картин Сары Хокинс. Покинуть место происшествия, нужно интивнировать. Ага, место происшествия это здесь называется. Получен новый лик, склад Хокинса. Так, и одно очко потом мы получили. Что мы еще можем здесь делать? Кажется, все. Тут кто-то поселился. Кем бы он ни был, он может что-то рассказать мне о деле Хокинса. Тут кто-нибудь есть? Эй ты, стоять! Детектив Пирс. Я просил вас держаться подальше от этого сказу. Блин, а почему Крысной речи нет, к сожалению. Давайте попробуем психологию. Давайте объединим силы. Нет, ну, Дело далеко от закрытия. Закрыто? Хотите сказать, завалено? Мы не позволим себе получать... типа вроде тебя. Мы добросовестно и тщательно выполняем свою работу. Мы сделали все возможное. В самом деле, можете объяснить, как сюда попала эта картина. Какой странный партнер портрет, Погодите-ка, я узнаю его Картина была в особняке Хокинс Значит, вы подтверждаете, что она была похищена с места преступления? Like Интересно Я хочу осмотреть особняк Само собой, вы хотите пойти по этому следу? Я хочу понять, как картина оказалась здесь Идемте cars, Автомобиль Markle стоит... стоит дальше по дороге Angel. Эндрюс, дверь закройте Не, Откройте глаза, черт побери, этот парень прошел прямо у вас под носом Что-то я заговариваюсь Твою же мать, опять она Это дело тебя не касается, Бейкер, освободи проход или я служу тебя за препятствие правосудия. Констабель Брэдли, вы наконец-то обзавелись яйцами? Жаль, что жирная пузо мешает you. вам их разделить. Ах ты. Да ладно, улыбнись. Вы же не хотите, чтобы я выдаю улыбку силой? Okay, ладно, я все понял. Мы можем наконец way? пойти в особняк? Я думал, я с тобой back, разобралась, мистер. мистер. Я I'm разочарована. мы встретимся снова. Это особняк далеко. Глянитесь, прямо на вершине горы. Видите здание? Это особняк Хокинсов. Идемте. Нам еще ехать. Идемте. Сад вокруг особняка Хокинсов. Пирс смог пробраться на склад, место, которое оказалось заброшенным, скрывало несколько тайн. Тут явно кто-то недавно жил, кроме того, обнаружилась частично обгоревшая картина. Во время осмотра Пирса, а, во время осмотра Пирса прервал Констебль Брэдли, и детектив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет отвести сыщика в особняк, в особняк Хокинсов. Что ж, мы пришли. Особняк Хокинса. Это место после пожара заброшено. Здесь живет только старый линчестер в этой хижине. Так. Возвращаемся. А, я думал, что меня полностью сгорел во время пожара. Вы не первый кто не говорит о Винчестере. вы хорошо знаете это место, не Я думал, со меня полностью сгорел во время пожара. Не вижу обгоревших деревьев, да и здание почти не пострадало. А вы, черт побери, Огонь быстро потушили. Старик Сайлас действовал быстро как мог, но недостаточно быстро, чтобы спасти Хокинса. Они оказались заперты в гостиной. Больше не занимайтесь Сайлосом. Сайласом. Он так же жутко мучается. Мы попробуем осмотреть особняк поближе, или у вас есть еще вопросы? Да... Это вы вели дело Хокинсов? Только не думайте, что я пытался это скрыть. Just, Просто что, эта находка прошеднула мою уверенность. So Поэтому вы хотите узнать, кто же вынес картину из особняка. Если мы чего-то не заметили или допустили процессуальную ошибку, полиция должна это исправить. Что-то еще? Предпочитаю быть готовым к неприятностям, если они начнутся. Мудро, но кроме старика Сайлеса и пара гнилых досок, опасаться здесь нечего. Вы имеете в виду Сайлоса Винчестера? Точно. Старый сторож Хоккенсер. Стро говоря, он не опасен, но после трагедии немного тронулся. Хотя он очень крепкий мужчина для своего возраста. Совершенно непредсказуемый человек. Грустные старики меня не пугают. Что ж, если не хотите послушать моего совета, тогда пойдем. Ваш <решил> напарник Эндрюс предупреждал Вы меня о Вы смогли добиться чего-то от этого денег, Пожалуй, мне еще придется. Он слишком много болтает. Он упоминал, что старик Сайлос слегка двинулся. Пожалуй, это недалеко от истины, но в то же время и немного несправедливо. Знаете, Сайлос Винчестер работал в семье Хокинса, сколько я себя помню. Чарль... Чарльз был ему словно сын. в день пожара он потерял всю семью. Ему некуда идти, и, как видите, в каком-то смысле он все еще присматривает за меня. Вы хотите спросить меня? Мы будем терять время. Мне здесь быстро, и я не хочу прибыть на место в кормешных Я пойду с вами, главным образом, чтобы убедить Сайласа. Почему бы нет? Может помочь? Точно пойдемте. Так давайте. Смотрываться может что-нибудь увидим. Вот этот собняк да, огромный, конечно. Опа 1693 год, и дом куда старше чем кажется О, я могу увидеть вот этот он, я бы хотел Нет, не могу. Так, и что застал? А... Пардон ПАРДОН Кто-то видимо кто по-настоящему не ненавидит Чарлза Хокинса Я же говорил, сразу же нечестен все еще забыться о семье Хокинс Так, детектив от меня вас на какие-нибудь мысли? Вы, вы не знаете, у Чарльза Хокинса были враги? Насколько нам известно, нет. Но про ее уважали. Я не понимаю. Сайлос никогда в жизни не допустил бы такого. Какое-то странное место для последнего приюта. Почему их похоронили здесь? Насколько я понял, такого было желание Чарли до Странная идея, полагаю, Уэбстер был этим недоволен. Отец миссис Хокинс, говорят, он полностью опустошен. Вернемся в особняк. Мне кажется, надо хорошо дать мне минуту. Я и не думал, что пожар придет сюда. Что Тоже за безумие смог отсвернить это свое место и украсть обговорявшую картину. Я не могу представить, что это сделал Сэллос. говоря уж о том, что он позволил. Даже Стера Бейкер вышел. Боже, как же мне жаль эта несчастная семья. Пойдем. Сархокен свежий. Торш, наверное, был к ней привязан. А где могила? Сына. А, ну и вот она. Бедный малыш. Пойдем. Или мне одному надо? говоря вам, давайте. Я не, не думал, что приедут сюда еще раз. Так что дадим ему время. Сами пойдем. сюда. Так. Что за жуткая, зву... Зу... Зудкая... жуткая музыка, жуткие звуки. найти другой вход. что-нибудь этим ходом еще пользуются Whoa! Whoa! Твою мать, вау ты сэр, хорошо? Положите Вы знаете, мы делаем кишки и бросаем в океан Что, где топололумил, что Это вы, мистер Винчестер? Опустите топоры, давайте поговорим спокойно Покажу, как наш дарк разговаривает с чужаками. Ой-ой-ой. Отец, Сара Хокинс прислал меня расследовать смерть дочери. Уэбстер? Я понимаю, что он чувствует. Но я хочу, чтобы мертвые покоились с миром, а значит, я должен гонять ящей против себя. Почему ты не хочешь, чтобы я выяснил, что же тут произошло? Мне нечего скрывать. Говори, что ты здесь делаешь. И без глупостей. В полицейском отчете говорится про семейную ссору, но у Стивена Уэбстера есть причина полагать, что это не так. Уэбстер упрям, как старый мол. А ведь я говорил ему, что не нужно оставить мертвых он хочет восстановить доброе имя дочери, я должен увидеть, откуда начался пожар. за не ты там как пида сломаешь себе шею, и хватит испытывать мое терпение. Ты поэтому забаррикадировал ход? Да. А это дверь? А закрытый, и она останется закрытой. В собнике никто не живет, и ты все равно о нем больше не заботишься. Если у тебя есть причина здесь находиться, я хочу ее узнать. Там вредители. Я за ними слежу. Вредители? Да, точно. Вредители. Понятно. Вот что мы будем делать. Я войду, в новор... обещаю, вредители, из дома я прогоню. Договорились? Вряд ли. Если бояться больше нечего, можешь отдать мне ключ. Ага. Бери ключ и делай, что. -то что должно no, ну давай ты мне уже надоел посмотрим что еще можно знать в этом особняке знаешь что мне тоже не особо понравилось так а это что за домник там интересно мы куда попадем А вот, кажется, по этой тропинке мы ее сможем туда попасть. Но нам туда не нужно, пока что... Пирс. Пойдем. Теперь, если вы закончили болтать с Сайласом, мы можем быть... Может быть, осмотрим особняк? Вы, пря... вы правы. Идемте. Господи, что у меня сегодня с речевым аппаратом? Заглянем внутрь. Я с тобой. Глава 3. Особняк Хокинсов. Пирс и констебль и Брэдли осмотрели сады. А, сады, окружающие особняк Хокинсов. Семья, похор... похор... Семья похоронена в саду, который охраняет Сауэс Винчестер. Старый сторож все еще верен своим прежним нанимателем и вооруженный топором присматривает за могилами. Пирс и Брэдли смогли успокоить его и, наконец, завладели ключом от особняка Хокинсов. Они вошли в здание, чтобы осмотреть место, откуда начался позар. Я не знаю. Дело в том, что я уставший. Или я уже совсем разучился разговаривать. За мной я знаю это место. Кто оставил зажженную свечку? Mm, действительно наверное те вредители the last supper of the Hawkins. последняя веч вечеря Хокинса о чем это говорит? Жаркое Какое странное мясо. Интересно, с чьё оно... А! Жаркое! Жаркое? Ооооо... Приехали... Руслан Маратович Это место главы семьи. Чарльз Хокинс Больше ничего не вижу или все нам больше типа не будет подсказки что мы можем выходить отсюда или я просто еще чего-то не увидел не, мне кажется мы здесь уже все что могли увидеть мы увидели Выходить. Ну, или вот здесь еще. Все. а мы выйти не можем и мы что-то упустил о, вот я что упустил мальчик сидел здесь хранил всю тарелку на пол и она разбилась Тарелка Сары Хокинс. Why did she leave it Почему она untouched? не Что-то случилось за этим столом. Ссора. Снова с пяти на ходу. Working, а работаю, констерли. Это обеденная тарелка. Многое расскажет нам о семейной жизни well, we У нас не так много времени. Fire, пожар начался в соседней комнате. О, как же тут кино. Сара Хокинс. Сара Хокинс и маленький Саймон. Гравняя семья из среднего класса. Посмотрим, что у нас здесь. Чарльз Хокинс был каким-то исследователем. Чарльз Хокинс. Чарльз. Чарльз. Блин, что за имя? Я не могу его выговорить. Чарльз. Чарльз. Простите. Чарльз Хокинс. Чё, после Зэхэйдет. блин. Чарльз Хокинс. Базирует, словно первооткрыватель. Перед экзотическими руинами. Просто дебил, блин. Чарльз Хокинс позирует словно первооткрыватель перед экзотическими руинами. Широко известно, что он промотал свое состояние на дорогие путешествия. Что же он искал? А еще я не посмотрел, что сзади. но скорее всего, сзади там не было ничего. Смотрите. Опа. Свадьба Чарльза и Сары Хокинс, изображенная лично Сарой Посмотрим, может быть я найду что-то упущенное полицейским? Так, стоп Улички Никуда немножко Вот, я сюда хотел, не знаю, тут Да, вот туда. Так, у нас есть четыре очка опыта. Нам нужно вот сюда, в поиск, до следующего урона. Ой, как громко. Надо будет потише сделать, наверное, звуки. А -а -а -а, сюда надо шесть. Шесть. Медицину два. Шесть. Четыре. Ну вот. Я пока не буду качать медицину. Я буду оставлять очки опыта. Если будет происходить что-то... Допустим, нам нужно будет открыть силой. Вот. А пока что давайте подтвердим. Да. Все назад. Давайте делаем потише. Так, что у нас здесь? ребенок? Uh, детский труп оставил след Где следы остальных трупов? Кто-то смог спастись от, от пожара? Так, туда мы пройти не можем Чарльз Хокинс много пил? Если картина из доков и, в самом деле летела здесь Почему она не сгорела? Да, естественно, интересно почему Разбитая масляная лампа Они подгорелись? почему? Ага, а почему нам предлагают покинуть? Вот тут еще несколько я вижу Ну-ка Сара Хокинс потеряла туфельку как? А вот как. Видите, до этого мы видели вот только вот это, а здесь мы видим, что она потеряла при падении на этот стол. Они остановились во время пожара. Как, ну... Кажется, мы нашли все улики, которые можно было только найти. Давайте выходить. Blood. Кровь. Слаунту кто-то бросил. This was no Это был несчастный не случай. This was a fight. Тут была драка. Здесь кто-то упал Опять попытка бегства И мальчик Итак, детектив, What do you make of it? что вы об этом думаете? <звы> <звы> Официально заявляет а полиции запоролло это расследование. Так, улики не соответствуют вашим домыслам, это не несчастный случай. Улики не соответствуют вашим домыслам. Большая их часть прямо противоречит findings. выводам следствия. Really? В самом деле? About... Можно поподробнее? Помните, вы отчете писали, что пожар начался около полуночи? Yes, да, Сайлас начал колотить нашу дверь, около часа ночи. У так бежал, что чуть было не выхаркал легкие. Эти часы загорелись раньше десяти. Это невозможно! Что вы хотите сказать? Сайлас никогда не науровил бы Хокинса. Кроме Not того, доктор Фуллер подтвердил время смерти в своем выключении. Ваши часы наверняка уже стояли. Кто это доктор доктор фуллер Доктор Фуллер. блистательный хирург и друг семьи я не сомневаюсь sure он принял все это близко к сердцу so, вы простите меня но я ставлю его мнение выше вашего so что ж Let's тогда на том и порешим. продолжим я вижу где лежал маленький сами на его родители где нашли где нашли их тела тут я вам не помощник Чарджа и Сара уже вывезли, когда я прибыл сюда. Без вашей санкции? Кто? Маршал, и Эндрюс, Шеф Уэст. Мы с такими делами никогда не сталкиваюсь, вы же понимаете. Я нашел пустую бутылку из-под виски. Вот, наверное, потеря э, для вас. Тут речь не про один стакан, я подозреваю, кто-то из них напился, чтобы успокоиться. Скорее всего, Чарльз, догадки. гадки. Бутылка могла долго там пробежать. Ну, блин, нет, убирать же, наверное, в доме что-то. Похоже, по меньшей мере, один человек ушел с места преступления. Что вы сказали? Отпечаток на двери. Здесь соскользнула чья-то рука. С левой стороны следа нет. Дверь была открытой, и этот кто-то ушел. Господи, милости Чарльза или Сара не бросили бы сына. Они скорее погибли в памяти со всей семьей, чем побежали бы за помощью. Я в этом никогда не поверю. Ах так? Кстати, Так. Я абсолютно уверен в том, что, пожалуй, случилось не в результате несчастного случая. А почему тогда? Я подозреваю, что это убийство и sure Вы уверены? Sure. Только один способ узнать наверняка. Ну, на самом деле я на ходу придумал. <laughs> на самом деле мне эти улики. Особо ничего не дали. Хочу вас me, попросить ничего не трогать. Если шеф-вест узнает, что мы делаем, у меня будет серьезная пятна. Как скажете, мистер. Только вот сюда зайдем. Дверь закрыта. Эээ... А, ты сам с собой разговариваешь, я думал, с кем говоришь. Потому что тут дверь закрыта. История медицины 18 века. Эта книга посвящена медицинской науке. нет ограничения. В 18 веке, строго говоря, охватываем только так называемые цивилизованные страны, они не упоминаются холистической медицина и достижения народов, которые считаются вещественными. Медицина прогресс. Что еще есть? Так Эти менты покрыты высохшими связными кровью На чьей? Действительно Так вот Куда ушел наш дружочек-пирожочек? Ну, мне кажется, на первом этаже. Оригинальная издание Фрэнкенштейн, Мэри Шелли 1818 года. Моби Дик, Германа, Мелвилл. Классика. Эпичная борьба между Мандатарий читание. for начать учить или я считаю. Ой, ты чё, и я думал, ты так и будешь там сидеть. Ножку испытал. Это пианино не работает. Похоже, Хойтен для интерьера, для Он да, начал разводиться долго до пожара Ага <звук> Что тут? Книга о первых обитателях этого окна Кажется, они появились где-то в 14 веке Человеческое тело. Сравнительный анализ. Очень подробные и точные трактаты об особенностях человеческого тела и его отличию от тела животных. Трактат написан простым языком без использования специальных терминов и поэтому доступен широкому кругу читателей. А, нам нужно осмотреть сорняк, но, в принципе, его помощь пока не нужна, я так понимаю. Давайте осмотрим, пока нам дают такую возможность. Не слышали, кто-то бегал как будто, не? Опа. Лом найден в суднеке Хокинса, вероятно, он принадлежит смотреть, что висит. Лом Может пригодиться. Может, может пригодится 20 тысяч миль под водой. Еще одна история о тайной бездне. Редкий занять Романа Джуливерна. Есть в этой картине что-то тревожное Да вроде ничего особенного Опять кто-то бегал с левой стороны Наверху вот, вот. Книга об охоте на китов, которые весь прошлый век кормили островитян История Дарк Вопросы были в основном в Ледовисе семьи были из новоанглийских Не надо. Вот здесь нужно что же могла натворить Сара, чтобы этот человек угрожал ей полицией? Милостивый ну, государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и вашей семье. К сожалению, я больше не мог, более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет дурных намерений, но вам не мешало бы поместить ее под надзор доктора Фуллера. Похоже, только он способен разуметь ее. Если же подобные случаи будут повторяться, я буду вынужден хоть, хоть обратиться в полицию, хотя поверьте, что это станет для меня истинной пыткой. С уважением, всегда ваш Антон. Почему Антон? Антон Уэллард, наверное. Что-то совсем темное Закрыто. Ого что здесь не Мальчика Интересно, о чем думал мальчик? Детская крепость Какой же угрозой пытался Саймон защитить свой мир? Почему сразу пытался? Просто... Играл. так почему первый раз когда я посмотрел не было вот, мол, том сэр марка твайна сара наверное читала сыну перцом и у вот, этого тоже не было сплайторный таблетки слишком сильное средство для 11 летнего но мая было не так с этой семьей слушайте нам прям показывают о, это он нас развернул, и теперь мы можем рисунки посмотреть. А здесь ничего нет? Нет. Что за кошмарное видение могу вдохновить на такую картину? Саймон тревожил не только семейные проблемы, что-то его пугало. Так, все, мне кажется, можем выйти отсюда. Но я больше ничего здесь не вижу. Давайте выходить. 40, который привел к трагическому концу, видимо, назревал довольно давно. Личный дневник Саймона. Похоже, он переживал из-за матери и ее приступов в семье Хокинсов. Похоже, растет напряжение. Мог ли пожар вспыхнуть из-за ссоры? Так, еще что здесь есть? Все. двери в студию, Сар Хокинс был спрятан. Блин, что то все равно уже громко. Так, это не от вот этой двери, наверное. Да. Опа, привет. Сара Хокинс интересовалась окультизмом. Что она пыталась добиться? Так, ритуальный Дверь заблокирована с другой стороны. Несмотря на произошедшее, они, кажется, любили друг друга. Хокинс писал теплые слова своей жене. Здесь перечислены все проданные картины Сары Хокинс. Так. похоже последняя она была бесплатной, потому что Франсис Сандерса интересно почему так, ну, здесь мы так не можем пойти в режим расследования Брэдли, это Bradley? Bradley, вы? You? кстати вот эти следы я заметил еще давно Видите? На стенах, на картинах. Но я видел только в одном месте. Ну-ка. Что же расскажет о а ней. Ее комната. Пардан! Так, ну очень сложный замок. Ага, если мы вкачаем там во что-то, я не помню во что, то мы наверняка сможем открыть его. Ну вот видите, есть разные развилки, можете использовать ключ, можете взломать и все такое. Барбитуры ураты. Саркотинзла, наверное, очень возлюбленная, если я прибегаю к такому лекарству. Барбитураты используются для подавления нервной системы, но, начав их принимать, прекратить уже нельзя. Я, я, я в этом кое-что понимаю. Так, кажется, здесь все. Давайте пойдем на чердак, чтобы у нас был какой-то шум. Кто-нибудь есть? Очень темно, поэтому мне приходится близко к экрану Подвигаться А если так сидеть, просто на клавиатуре будет Джойстик могу какую-нибудь кнопку ничем нажать. А ну все атмосфера. <звы> Эй, ты стоять. Поймайте вора. Ну, беги. Так, уже дверь тут заводили. Брэдли, Брэдли вы, видели, вы видели, куда, вы видели, куда он пошел? Кто? Я не никого это. не видел. Я просто слышал, слышал. какой-то шум. Вы как? Да, да меня чуть, -чуть не, не почикали тут. На верхнем этаже кто-то прятался. Он сбежал, когда увидел он меня. Он должен быть где-то поблизости. Так, основная задача поймайте вора. Ой, Виль. Я прикрою. источник цвета. Вы можете переключиться с одного источника на другой. Меня вот это более чем устраивает. А, он тратится. А, блин, зажигалки не тратится, как будто бы, да? Дверь раньше была закрыта. А, вот это. Where did he go? Куда он пошел? Похоже на кельтские руны. Чарльз, Скажется, наверное, перевезли их из далекого путешествия. Он правда думает, что Бикель здесь был. Похоже, это страницы журнала. понедельник, 24 мая 1847 года, вот Сурдаркотер, мы, мы все. А, мы все утро шли на север. Могли бы не Е а ее написать хотя бы. Гамильтон уверен в выбранном курсе Он говорит, что мы обойдем Арфея в этом сезоне Да будет Господь Милосиф к нам Так, я бы предпочел Чтобы киты Исчезли без следа, без следа Глядя на их скелеты Мы не можем забыть Об их печальной судьбе Что же пожирают этих огромных зверей Я говорил Гамильтону, что это дурной знак Ему наплевать мы бросили якорь недалеко от деревушки. Местные жители говорят, что вода покраснела от крови священных животных. И что преследовать их значит бросить вызов богам. Я сказал им, что боюсь лишь творца всемогущего, но одному в трюме мне страшно. Вдалеке мы увидели огромного кита. Кажется, киты такого размера вообще никогда людям не встречались. Он поет дьявольскую песню. Гамильтон хочет его убить. Мы его поймали. Это самый страшный кит, которого я видел. Его запомнит как самую большую добычу в истории. Люди погибли, но мы победили. Этот день будет праздновать еще долгие годы. Дарк мы победили. Мы победили Арфея, который пришел с пустыми трюмами. Теперь будет помнить только Сцилла и Гамильтона. Ну-ка, сзади есть что-нибудь Это сфера кажется часть какого-то механизма Так, ну... Подтвердить можно Но, но, но, но, ну Я здесь ничего не вижу И скорее всего Не работает. наверное, что-то у нас. Да, наверное, нам надо сначала все отследовать, а потом уже делать это. Кажется, книжный сел несколько раз перебегали. As if the bookcase has been moved several times. As if the has been moved several times. Похоже, это нарисованная от руки карта Off to Darkwater. Второй части карты выделены. Интересно, зачем. Что происходит. Силла это что мы хотели ухода в порт. Опа, а тут что? Она издвигается. Зубчатые колеса. Они наверно связаны с отпирающим механизмом. Скорее всего это тайный ход. Нужно найти способ активировать отпирающий механизм. С его помощью я наверно смогу привести шестеренки в движение. Мы решили использовать лон И у нас Получилось Я уже боялся, что мы сломали лон И что-то в этом роде, мы же можем сразу все запороть. Так, туннели под особняком ходился, блин, я там еще не все успел обследовать, и на чердаке тоже не все успел обследовать. Нас куда-то ведут и ведут. Столько э, происшествий не было предыдущей серии как-то видимо нарастает потихонечку так ну, наверное нужно заканчивать серию потихонечку потайной ход под особняком прям как в детективном романе этот парень наверное уже далеко yeah. да и у него был прямой выход в место преступления мы должны найти что это за место? Это не просто туннель Смотрите, здесь кто-то недавно был Три стула Да-да, сейчас войдем А безображенный Что это значит? Чарльз сейчас часто бывал в этом месте. Кто остальные? В смысле, как ты их увидел, клиент? А, ну да, ты их и не увидел, просто потому что и три стола. Кто должна олицетворять эта маска Ну и, наверное, еще вот сюда, нет? Сюда. Тоже нет. И... Тут еще был какой-то сундук. Чарльз Хокинс прятал что-то в... Что в этом сундуке. Что, oh, блин? Этот кусок ткани совершенно точно... Сер Хокинс. в Хокинс. пряталась? Мэйби, мэйби. Ага, во Веверс тот, кто здесь сидел, мог видеть Саар Это может иметь отношение к ее смерти. Так, ну кажется, все, да. Видите, пока мы не нашли предыдущий а, предыдущий зацепку мы не можем и следующую найти, как бы ну, это просто неочевидные вещи. Без этого мы бы не узнали о том, что ее могли и увидеть. Поднимаем да, что еще здесь есть. Так, раньше мы не могли его открыть, too... этот замок слишком сложен для меня, а что нужно качать, чтобы замки открывать, у нас 7 очков, я думаю мы все можем сделать, а также взломать замок, нам нужно расследование профессионалом, качаем. То, о чем я и говорил, если мы один раз не смогли открыть, то мы уже его не сможем открыть. Видимо, это даже вот на вот таких мелочах работает. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Вот такой вот был у нас необычный хэллоуинский летсплей по к Ктулку. Вот так, собственно, выглядит Эдвард Пирс в здравом рассудке. Никогда он безумен. Ну, по моей версии. Так что не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, Twitch, группу ВКонтакте и на группу эзотерического ордена Дагана. Ссылочка будет внизу, в описании под видео. Увидимся в новых видео и всем пока-пока-пока.